АСО – это оптимизация страницы приложения в App Store и Google Play с целью роста числа переходов на страницу приложения из поиска сторов, а также роста числа установок приложения. Привет, это Алексей и новости Digital. Понятие «оптимизация» включает в себя следующие основные работы. Первое. Подготовка названия приложения под заголовка, ключевых слов и описаний с хождениями продвигаемых ключевых фраз. Ключевые слова и фразы предварительно собираются для App Store и Google Play отдельно. Подробнее рассмотрим каждый из элементов. Первое. Максимальная длина заголовка в App Store — 30 символов, а в Google Play — 50. Это необходимо учитывать при оптимизации, поскольку вхождение в заголовок ключевых слов — это важный фактор ранжирования. Включайте в заголовок наиболее приоритетные ключевые слова, чтобы ранжироваться по ним выше. В App Store есть подзаголовок с максимальной длиной в 30 символов, а также поле «Ключевые слова» с максимальной длиной 100 символов. В Google Play аналог этих полей — поле краткое описание с длиной до 80 символов. Все указанные поля индексируются, то есть учитываются маркетплейсами в ранжировании приложения. В App Store есть поле «Промотекст» до 170 символов и «Описание» до 4000 символов, однако они не используются для ранжирования приложения по запросам, поэтому в них необходимо написать более рекламный текст для увеличения конверсии в установку. Обычно в «Промотекст» подмещают призыв к действию или новшеству приложения. В Google Play есть только поле «Описание» с максимальной но и в 4000 символов, которые учитывается при ранжировании по запросам. Необходимо разместить наиболее важные ключевые слова в начале описания, а менее приоритетные в середине и конце. Второе. Работа с визуальной составляющей и в Google Play и в App Store визуальными факторами, влияющими на конверсию из просмотра в установку, являются иконка, скриншоты, видеопревью и специальная графика для Google Play. Подробные требования к визуальным элементам в Google Play и App Store будут доступны по ссылке в описании. Третье. Работа с отзывами и средней оценкой, что подразумевает изучение более пользователей. Улучшая приложение функциями, которых не хватает пользователям, исправляя баги и недочеты, можно повысить среднюю оценку приложения в сторах. Контент отзывов также индексируется в Google Play и App Store. Четвертое. Проведение постоянных обетестирований всех элементов, что помогает понять, какая иконка, скриншот или видео лучше с точки зрения числа установок. Данные работы могут не показать должной эффективности на короткой дистанции, но при долгосрочном продвижении AB тестирование приносит серьезный результат для бизнеса. Также важными факторами являются количество установок и объем установок на ключевое слово из поиска. Для помощи владельцам в продвижении своего приложения Google и Apple выпустили инструменты Google Play Console и App Store Connect, в которых можно узнать количество установок приложения, удаление приложения, информацию о сбоях, источниках трафика и многое другое. Ссылки на инструменты будут в описании. В следующих видео мы подробнее расскажем о каждом этапе работ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!